не успел попасть те, кто не успел сегодня зайти вовремя, да, на нашу встречу, у этих людей будет возможность послушать нашу встречу в записи. Меня зовут Илья Манин, я сейчас сам нахожусь в стране восходящего солнца в Токио, Томоми тоже находится в Токио, и сегодня у нас очень необычная встреча, потому что Томоми выделила время на то, чтобы русскоязычной аудитории рассказать о своих секретах успеха, секретах бизнеса. О работе на японском рынке. Да, для многих из вас это будет экзотика, это будет немножко другой подход, отличного вот похода в России и в других странах, где мы работаем. И мы подготовили вопросы, которые будем задавать Тумоме. И я думаю, что наша сегодняшняя встреча будет очень-очень интересной. Да, особенно в преддверии большого события в Токио, ради которого, собственно, я прилетел. Мои партнеры, Эдуард, Джерми, тоже практически завтра завтра вечером сюда прилетает в Токио. Да? В субботу у нас будет большой ивент. Итак, давайте тогда я вам представлю, на мой взгляд, чуть ли, чуть ли не лидера номер один, самого, самого харизматичного, самого интересного человека, которого я лично знаю уже, наверное, лет шесть. Мы раньше работали, соприкасались вместе. Это Тумоми, Она проживает в Токио, часто летает в Таиланд. Вот. Но сейчас был коронавирус, она там мало была, да, в основном в токе находится. И эта девушка, эта женщина просто обладает огромнейшим потенциалом, всегда очень целеустремленная, очень позитивная, очень радостная терпеливая и планомерно строит свой бизнес, да, окружает себя успешными людьми, позитивными людьми, имеет опыт работы мотивационным спикером, да, очень давно занимается сетевым бизнесом, давно занимается инвестициями, хорошо разбирается в криптовалюте. И с первых дней Tumomi примкнула в ряды Deasy, и японский рынок на сегодняшний день является одним из лидирующих рынков. Да. То есть в Азии это, это, это рынок номер один, да. по всему миру тяжело сказать, но это один из лидирующих рынков. Uh, это парочку слов я сказал про, том, про Томоми. Uh, и я сейчас ей чуть-чуть перевожу. Я буду сегодня переводить непосредственно с японского языка, потому что владею этим языком. Uh, вот, поэтому uh, Томоми будет легче с нами общаться, и не нужно будет говорить на английском. Английский у нее язык не родной. 今日... <coughs> <coughs> 簡単にトモミの紹介がしたんで トモミとは6年くらいの付き合いで 何回も日本でもタイでもあってるしトモミはいつも明るくていつもポジティブで周りに明るい人賢い人ばっかりで徐々に長期的なビジネスを積み立ててると僕はさっき説明したんだけどロシア語で簡単な紹介したんですね日本は今のところおそらく アジアアジアではナンバーワン世界ではナンバーワンに近い立場にあるんじゃないかなと僕は思うんですけどまぁそこその裏には絶対に何かの秘密なんかの秘訣があると思うんで今日皆さんに教えてくれたらねありがたいですで まあみなさんまだまだ人が集まってるんで今日これない人がまあまあ後で youtube とかで見れると思うんだけどみなさんものすごいものすごくまあともみのこと前から聞いてるし知ってるしあの日本のマーケットはどうなってるとかね日本人はどういうデイジーをデイジーデイジービジネスをやってるやってるかというね秘密をぜひ教えてほしいですということで まあ, 実はこのね, この... 4, Итак, я, я ей все перевел, объяснил, uh, и тогда мы приступаем uh, непосредственно к нашей беседе. Uh, я буду задавать вопросы, и прежде чем я задам вопросы, наверное, я, которые подготовили мы лидерским составом. да, Я, наверное, попрошу Томоми рассказать пару слов о том, как она вступила в Дези, что для нее означает Дези, почему она до сих пор в Дези и какое у нее видение относительно Дези на будущее. 今から聞こうと思ってるんだけどその前にはですね僕から質問があってともみはいつからいつからデイジーを始めて でそれでまあ1年半以上経ってるんで どうして未だにデイジーにいて 頑張って頑張ってる2つ目で3つ目はあの <笑>デイジーに対してはどういうビジョンどういう将来を見てるかその点についてちょっと教えていただきたいです まずデイジーはデイワンから始めました始めるよっていう時から準備をして本当に今か今かと楽しみにしていて本当に参加できてすごい嬉しいんですねデイジーは私にとっては仕事なんだけど趣味というか生き甲斐になっていますだからデイジーはあの、 あの、ライフスタイルの中心にデイジーがあってその他のことは周りにあるっていう感じなんですね今僕通訳しなきゃいけないからちょっと待ってはい<笑> Томоми, я понимаю, она готова, она готова говорить часами, но мне нужно это все перевести. Да? Значит, я задал вопрос, когда Томоми приступила к Дейзи, она, она вступила в Дэзи с самого начала, с самого старта. До старта уже готовила свои команды. То есть, это было в принципе два года назад. Она начала эту работу подготовительную и до сих пор, естественно, она в Дези. Вот для нее Дейзи это не столько работа, это, это прямо увлечение, это содержание жизни. Вот ее лайфстайл, то есть ее жизненный стиль, он строится вокруг Дэзи. Uh, и ей это очень-очень нравится. Да? То есть она счастлива находиться в этой. 本物のこういうプロジェクトって本当に世界を見ても特に日本を見てもすごく少なくって長期的に関係とかその人生を作っていきたいと思うと本物を選びたいんだけどそれでも本物が少ないからみんな騙されちゃったりしてると思うんですねなのでもし本当に本物をつかんだらもう絶対それを手放したくないはいはい и Томоми говорит, что когда она стала строить бизнес Дези, она начала со своих самых близких людей, то есть это ее родственники, это ее друзья, это ее ближнее окружение. Почему это так? Потому что на современном рынке, в котором мы находимся, очень много обмана, очень мало проектов, особенно она говорит в Японии, очень мало проектов, которые долгосрочно, существуют, это финансовые проекты, она говорит про финансовые проекты, и с которыми можно строить долгосрочный бизнес. И если вы поймете суть Дейзи, поймете вот именно содержание Дейзи, в чем вообще заключается идея Дейзи, то вы ни в коем случае не хотите этот шанс упускать, и вы будете делиться этим бизнесом с самыми близкими людьми, с теми людьми, кто вас окружает, для того, чтобы дать людям эту, эту замечательную возможность でデイジーのビジョンは本当に楽しみで何でかっていうとデイジーからアップリフトこれからリキッドとか次々プロジェクトが来るんだけどその先にもまだあるその先にもまだあるったらもう毎日人生が楽しくて今のもジプロジェクトも楽しいしこれから10年後20年後も その時代の最先端のものに触れていけるんじゃないかなと思ってるので、もう人生はデイジーだけでいい。今思ってるところです。И тумми да, И тумми настолько нравится в Дейзи, то есть она настолько жизненно настолько на、насыщена Дейзи, потому что она постоянно проводит встречи, постоянно общается, 啊, очень много общения вокруг Дейзи. Она живет этим. Почему? Потому что помимо того, что есть Desi, который сам по себе очень хороший, еще есть такие проекты, как Uplift, также собирается к запуску проект по майнингу биткоина, это Liquid, и есть перспективы. Uh, долгосрочные, и есть понимание того, что этот бизнес, он надолго, да, то есть есть понимание того, что и через 10 лет будут какие-то передовые технологии, и на базе DAISY будет какой-то интересный бизнес, и через 20 лет, поэтому Тумоми фокусируется долгосрочно uh, uh, на бизнесе DAISY, и очень счастлива, да, что она этим занимается. はい. はい. 半年1年2年3年5年ってふくりしていくとものすごいお金の金額になってくる でそれを友達とあの計算してえっととっても癒されるんですね すごい楽しいだけどもしそのさ5年後にそのお金があった時に一番大切な友達がいまだに 働くところもない、子供がいて大変だ、それだと一緒に人生を楽しめないから、今大好きな人たちはみんなデイジーに参加しようねって言って、輪がどんどん広がっています。いいですね。見て、おそらく、おそらく、本当に、本当に面白いことを言っています。今、私たちのフォレクションのフォレクションのフォレクションのフォレクションを発売しています。 Феноменальные цифры мы видим за полгода, и э, когда Томови встречаются с друзьями, с партнерами, и они проецируют э, потенциал этого бизнеса по Форексу да, на ближайшие годы, какой то будет процент, какой то может быть доход. Естественно, мы говорим гипотетически через год, через два, через три, через пять лет, и понимает, да, что через три, через пять лет это будут уже огромные деньги, это будет огромный капитал, и думает о том, что если через эти три года, через пять лет она встретится со своими самыми близкими друзьями, э, которым… Могла бы сейчас рассказать про этот бизнес, да, но не рассказала, то ей просто будет обидно, что эти люди, они до сих пор должны работать на кого-то. У них проблемы с работой, у них дети, которых нужно кормить, да, у них не хватает денег. И получается, что она не может двигаться дальше по жизни вместе с своими близкими друзьями. Поэтому она делится этой информацией именно с друзьями. То есть она работает с теплым окружением. Это вот, сдвигая вперед, это один из вопросов, на самом деле, да, которые лидеры подготовили, с кем она работает. Hi. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. и Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Поскольку скоро событие, да, вот по поводу события тоже задам парочку вопросов. Итак, первый вопрос: в чем вы считаете феномен Японии? Япония является ли страной номер один в Дэзе, да, то есть рынком номер один в Дэзе? Это, да, сняло. но Рида То К П С Тага Мо Моносугой Спиду Де Фу Итеруто Мина Сам П С Т О Чато Ной Тота Чега Кизу Итеруто Мон Цю. いろんな基準があると思うんだけどおそらくペーセットのペースで言うと新しいペーセットが生まれるペースで言うと日本は多分じゃなくても間違いなく日本はナンバーワンですねその裏にはそれはもちろんデイジーの中では現象であってその現象の裏には何がありますかどうしてこの現象が起こっているんですか皆さん知りたいです私たちは私たちは デイジーが始まってから毎週毎週ウェビナーをずっと続けて1年半以上休んだことがないんですね あの、1週間に1回デイジーの概要っていうのをやっているのと リーダーたちが個別で今の生活とかどうやってビットコインを買うのかとか細かいウェビナー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 Которые еще не в бизнесе или которые только что зашли в бизнес, да, чтобы послушать презентацию или получить базовый тренинг о том, что делать после того, как вступил в Дейзи. Помимо этого, лидеры локально проводят тренинги, обучают таким предметам, как купить биткоин, да, как купить криптовалюту, да, как настроить кошельки и прочее, и прочее. И вот эти вот лидерские частные вебинары, да, тоже школы, тренинги, они проходят практически каждый день. Поэтому на японском рынке мы видим ситуацию, да, когда. Если у людей есть какие-то вопросы, они обязательно найдут ответы. То есть есть, скажем так, способ задать, как задать вопросы, как получить ответы. И есть, куда приглашать новых людей, новичков. То есть, выстроена определенная система. Вы знаете, японцы работают очень системно. И вот здесь на японском рынке эта система очень хорошо не подстроена. その環境の裏にはシステムが一言で言うとシステムがあるということですよねよくネットワーク業界ではシステムがないと成功できないと言われてるんだけど多分その日本の現象の裏にはやっぱりシステムがきちんとしてるんでどの質問があっても必ず回答がもらえる新しい人が例えばプレゼンとか聞こうと思ったらそのプレゼンが聞けると 疑問、疑問とか疑問点とかあったらぜひスポンサーたちとかから答えをもらえるという環境ができているから素晴らしいと思うんですねありがとうございますなるほどそれはトモミの意見ではそれは一番の理由ですよね日本の現象のデイジー・ジャパンの現象のナンバーワンの理由ですよねまあ、 ナンバーワンはもう一つはあの最近月に1回ぐらい東京と大阪でセミナーをやってるんですけど セミナーは参加した人たちがあの一緒になってあの飲んだり食べたり遊ぶっていう遊ぶってはセミナーなんですけどねそこに来てあこんな人たちがデイジーやってるんだ楽しいっていうそれがあの結構皆さんあの毎週毎月毎月参加してくれるで仲良くなるというか親しみが湧くあの、 そうするともっとより聞きたいし、もっとこの環境に行きたいで自分のお友達も連れてくるっていう感じですね。なるほど。あのせめないやってから飲み会かなんかもやるんですか。はい。あの必ず飲み会やります。はい。でも最近人数が大きすぎて飲み会も大変なんです。50人とか100人になっちゃう。なるほどなるほど理解です。ああ、значит <笑><笑> uh, ещё одна из причин феномена японского рынка заключается в том, что они проводят ежемесячные семинары, офлайн семинары в Токио и Восоке, да, Это два самых крупных города, где, собственно, самые большие сети находятся, где да, вот самые большие команды. Они проводят семинары, и на этих семинарах люди сближаются, да, потому что вы отлично понимаете, одно дело, мы вот так вот проводим зумы дистанционно, а другое дело, когда мы вживую общаемся, когда мы вживую видим друг друга, да, можем поговорить на тему бизнеса, на разные другие темы. Да, это очень сильно людей сближает. Вот такого рода семинары. Они проводят раз в месяц в крупных городах. И после этих семинаров они обязательно устраивают банкеты. На этих банкетах они могут и поесть, и выпить. Японцы очень любят подобные, скажем так, посиделки. Вот. И сейчас проблема, Тумоми говорит в том, что уже столько людей собирается, по 50, по 100 человек на таких семинарах, да, ежемесячных семинарах, что очень тяжело всем пойти на банкет, потому что очень много людей. Да, вот это сейчас проблема. А так, в принципе, подобные uh, собрания они uh, сплощают людей и они объединяют людей вокруг дэзи, да, И uh, таким образом бизнес гораздо легче строит на руководу. ご飯食べたりとか一緒に飲んだりすると絶対親しみ感があのうできるんですよね。去年までコロナでできなかったんですけど、あの今年からあのもうだいぶ自由になって人数いっぱい集まっても大丈夫になりました。はい。Она говорит что в あの、прошлом году здесь очень тяжело было собираться по причине коронавируса, да, но вот с этого года такие семинары стали возможны, поэтому они постоянно проводят. Так двигаемся дальше что ваши партнеры считают самым сильным дези среди других компаний да то есть в чем преимущество дези для японских партнеров со деснецу гиноши тумон ва анома него него он давай рона и рона и рона и рона мембана и рона дези но мерито. Хокано проекта тока хокано いろんな会社とかプロジェクトがあるかと思うんですけどね今の時代にはたくさんあるんですよたくさんの情報があると思うんですけどねどうして皆さんデイジーを選んでいるかデイジーのメリットとは簡単に言うと何でしょうかまず暗号通貨を使っているということでというのとあの、100ドルから参加できるということ あとあの えっと、多く入れたい人はいくらでも多く入れられるっていうこの選択の幅があるっていうのがすごいいいのとやっぱりエンドテックの開発のエンドテックがきちんとしてる EYの監査つけてるよとか そのデイジーがきちんときちんと毎月グローバルコールをやって発表してくれるので皆さんそれに参加してこのプロジェクトは信頼できるね からもっともっと大切な人を呼ぼうという感じで、あの輪が広がってます。なるほど。Таким образом, да что причина, почему партнер выбирает именно Дэзи, а не другие проекты, заключается в том, что, во-первых, это проект, куда можно зайти с криптовалютой. Это криптовалютный проект, да. То есть, это очень трендовое, очень интересно, да, и очень многие хотят именно с крипто работать. Это первое. Второе, здесь очень низкий порог входа, да. Это всего лишь 100 долларов. Для Японии 100 долларов совсем маленькие деньги, но тем не менее, да, есть люди, для кого это хорошая сумма, да, доступная сумма именно для старта. С другой стороны, если у кого-то есть больше капитал, то он может направить в краудфандинг большие суммы, то есть десятки тысяч долларов. И а, вот это вот большой размах, да, разница между пакетом, между входами, она а, дает определенную гибкость в выборе, да, при входе, это тоже очень важно. Потом, Тумоми отмечает, что сама компания Endotech, является очень важным фактором. Почему? Потому что Endotech – это настоящий бизнес, прозрачный бизнес. Его аудирует компания Ernst Young, всем известная да, аудиторская компания Ernst Young. И компания Endotech есть полное доверие. Вот, поэтому это все вместе образует такую, скажем так, так образует такую ситуацию, да, когда люди просто начинают доверять этому проекту. Плюс фаундеры DESY проводят ежемесячные семинары. На этих семинарах Делятся всеми новостями, рассказывают о том, что происходит в Дэйзи, что происходит в Эндотеке, да, приглашают разных гостей. И вот эта вот прозрачность, эта системность семинаров, она вселяет очень много доверия в людей, да, и люди начинают доверять Дэйзи. Ну и плюс к тому, к тому же Дэйзи уже достаточно длительный период существует, то есть это, это уже в какой-то мере не стартап. Поэтому люди выбирают именно Дейзе, да, в противовес каким-то другим проектам на 了解です。じゃあ次行きます。皆さん多分一番知りたいのは日本ではペーセットの数がすごく増えているので今現在では大体でもいいので細かい数字がないので日本のマーケットにはペーセットの数とペーセットリーダーの数をもし分かれば教えてください。 Пейсэтеров около 70 человек. 10 человек. Смотрите, следующий вопрос. На японском рынке, который славится тем, что там пейсэтеры произрастают как грибы после дождя, вот с очень большой скоростью, все задают вопрос, а сколько же в Японии сейчас пейсеттер, золотых пейсэтеров, сколько пейсэтер лидеров? Томоми говорит на сегодняшний день это 70 пейсэтеров, золотых в Японии и 10 пейсэтер лидеров. Uh, и uh, на самом деле на последнее событие в Дубае, соответственно, Томоми такие Томоми и представьте, где находится Япония, где находится Дубай. Да? То есть это не самая, не самая маленькая дистанция. Несмотря на коронавирус, да, несмотря на эту дистанцию, то МОМИ вместе с другими лидерами привезли больше 100 человек на события, которое было в марте в Дубае, на этот ивент. Да? И это была самая большая группа, если говорить вот про количество людей из одной страны. То есть это было больше, чем людей из Германии, чем людей из Венгрии. Да? То есть Япония в этом смысле бьет все рекорды по участию в ивентах. И, конечно же, на следующем Ивенте в феврале я думаю, что гораздо большее количество людей приедет. Тем более мы сейчас проведем события. и мы немножко подогреем, раскачигаем этот рынок. Соответственно, в тот момент там и бенто, и бентоду, то, может, ораку, может, сотых いったのはすごく価値があってその時はまだペーセーターこんなにいなかったんですねであのドバイに行ってゴールドにならなくっちゃぶった場合に招待されないと言ってあそこに行った人たちが帰ってきてからものすごい頑張りましただからドバイとかに参加するこのファウンダーが用意してくれるイベントに参加することはあの成功の一方だと思います Томоми uh, говорит, то что, то, что в марте действительно очень большая группа японцев прилетела в Дубай, и это буквально взорвало японский бизнес. То есть до того, как они прилетели в Дубай, не было такого количества пейсеттеров и такого роста количества пейсеттеров, да, темпа по, по, по приумножению пейсеттеров. После Дубая поскольку японцы увидели, да, и с переводом это все было, естественно, японский язык, услышали все новости, все апдейты, послушали гостей, которые были в Дубае, да. после этого они вернулись в Японию и буквально стали взрывать этот рынок, да, и большое количество пейсеттеров стало зарождаться, новых пейсеттеров, пейсеттер-лидеров. И поэтому Tomomi говорит, что очень важно посещать такие события, и на следующий ивент, который будет в феврале, о котором мы постоянно говорим в нашем, ну, на наших ресурсах русскоязычных тоже, да, необходимо будет прилететь для тех людей, кто хочет действительно здесь строить бизнес, потому что такие офлайн-ивенты, конвенции – да это очень, очень сильный инструмент по построению бизнеса. И Томоми вместе с другими лидерами планируют привезти туда сотни людей, огромное количество людей в феврале следующего года. 日本のチームにはクラウドファンダー単純にクラウドファンダー要はクラウドファンディングに投資している人が一番多いのかそれともやっぱりアクティブであの積極的にあの組織を作っている人が多いかネットワーカーの数が多いかもだいたい比率でいうもし比率その比率をだいたいだいたいでもわかれば教えてくださいあの <笑><笑>えっと、アクティブな人は半分いないと思いますね参加してる人だけっていう人がいてただ一生懸命頑張る人がものすごい頑張ってるという感じですかね人数はちょっとわからないんですけれどもあの、<笑> 半分以上はアクティブではないってことですよね半分以上は半分以上はアクティブじゃないですねでもアクティブじゃないんだけどえっと、なぜか1人2人3人5人って 少しずつ紹介したくなっちゃうみたい<笑> Нар Значит, следующий вопрос это какое соотношение людей пассивных краудфандеров, людей, которые участвуют в краудфандинге, и активных людей, кто строит структуру в Японии. Да? Вот какое соотношение? Я спросил, то он говорит, что больше половины людей это пассивные люди, да, которые просто участвуют в краудфандинге, и огромное количество людей, которые именно строят бизнес. Но при этом есть люди, которые строят очень активно, то есть настолько активно строят, что ну, один такой человек, как мега-гиперактивный человек, как 10 обычных других активных лидеров. Да? А есть люди, которые просто заходят как клиенты, никого не приглашают, проходит время, они видят, насколько классно работает продукт, насколько здесь классная тусовка, насколько здесь интересно, и начинают приглашать э, людей тоже, Я приглашают по чуть-чуть, да? одного, двух, трех, не торопясь, за месяц, за другой. Да? То есть вот примерно такой расклад <класс> на японском рынке. えっとリーダーシップについて質問ですねともめにとってあのデイジーのリーダーシップとは何でしょうかあのリーダーと一般的な会員の根本的な違いとは何でしょうかまあ何ですかねあの人にシェアする のが大好きな人たちがリーダーなんだと思うんですけど皆さんもそうかもしれない世界的にそうかもしれないんですけれども日本の経済もやはりコロナの後から急激に経済が悪化してるんですね急激に円安がひどくってこれから物価がどんどん上がるんだけど給料が上がらないみんな何かしなきゃいけないって思ってるんだけどあの、まあ、 何をしたらいいかわからないでまああの詐欺も多いんですよね世の中にはなのであの私たちは船に乗ってて溺れそうな人たちに救命道具をどんどん投げてるっていうあのイメージでやってますでその人がこの救命道具は私はピンクが嫌いで緑のが欲しいって言ったらしょうがないんで緑のを待っててくださいって言うしかないんですよね だからあの私たちのはこれなんでどうぞっていう感じでどんどんシェアしてるんでそれがまああの人助けっていうかねあの日本を救うと思ってやってますなるほど私たちもついてやざとざとばコスオチューバーのワークロスパコードリーダースだだったもしてをウィルスとのゾーンケーションのがリーダーをエタルデプトウエットに обычные ルーディーリーダーだリーダースといとちん高い Интересная отдельная тема это люди, которые зовут за собой людей. Да? Я задал вопрос: в чем для Тумоми заключается лидерство? Да? Кто такие лидеры и в чем их отличат от обычных участников системы ДЕЗИ? И Тумоми говорит, что сейчас очень непростое время, потому что был коронавирус. Вот, экономика трещит по швам. В Японии, например, очень подешевела иена. Стремительно подешевела. Если вы сюда прилетите с долларами, да, то вам будет очень хорошо, потому что курс сейчас, наверное, 1 доллар 150 иен. До да? такого. Я не помню на своей памяти, вот лично я, да, я часто в Японии жил здесь, приезжал сюда. Вот, экономика очень, э, в очень плохом положении, непосредственно в Японии. Мы сейчас говорим про Японию, но понятно, что в других странах, в принципе, ситуация тоже похожая. Соответственно, лидер – это тот, кто делится информацией, да, это тот, кто хочет э, помогать людям, да, спасать людей, когда они находятся в какой-то плохой, плачевной ситуации. И получается, что э, если смотреть через этот фокус, да, то… Э, что обычные люди, которые пытаются выжить в этой сложной экономической ситуации, их можно сравнить с пассажирами корабля, который тонет. Корабль медленно идет на дно. да. И вот Томоми и другие лидеры в Японии они предлагают спасательные круги, помогают им, дают им какие-то шлюпки да, для того, чтобы они спасались, и чтобы не тонули на этом корабле. И, конечно же, есть люди среди пассажиров, да, те, кто на этом корабле плывет, которые говорят, а мы не хотим спасательные жилеты розового цвета, мы хотим спасательные жилеты зеленого цвета. Да? В таком случае Тумуми говорит, ну, тогда ждите зеленых, вот, а мы здесь розовые, да, и это то, что мы предлагаем. И все сводится к тому, что самое важное да, для лидера – это, наверное, действительно помогать людям, да? то есть занимать проактивную позицию в бизнесе и помогать. Вот в этом ключевое отличие лидера от обычного партнера на так буквально один вопрос остался. Какое видение рассказываешь на встрече с потенциальными партнерами? Мы уже немножко этого коснулись. Вот еще раз спросим, да, напоследок. И потом я еще от себя может парочку вопросов задам. Это сайгоно ма Рида Тачикароночтимо Нандаскидо. Томоми то, Хокано. ペセットとかペセットリーダーが日本のリーダーがデイジー情報をシェアする時にはどういうデイジービジョンを語ってるんですかああビジョンですねあのそうですねあの前に一番最初デイジーが始まるときにアンナ博士があの インタビューに出てくださったんですね日本の向けの時にアンナ博士がおっしゃった言葉っていうのが私たちすごい感動してましてアンナ博士は大金持ちをさらに大金持ちにするということに今はもうあまり興味がない小さな人たちがこのデイジーを通じて少し例えば子どもに教育をあげられたとか家族で旅行に行くことができた とか自分が教育を受けることができた少し向上するそれが一つ一つの積み重ねが世界を変えていくんじゃないかその一つの小さなことが私は成し遂げたいっておっしゃってたんですねで本当に小さなあの私たちも一般の人たちデイジーに参加する人たちはまず自分のあの、 生活や未来っていうのを豊かにしたいよくしたいその友達や家族をよくしたいって思ってる人たちがやっぱり多くってそれに共感しているということとやっぱりデイジーはあの長期のプランでやってもらえるのであの本当に安心してなんかついていきたいってなんか思えるんですよねなのであの私たちは長い目で 明日、明後日のお金じゃなくって人生丸ごと良くしていきたいねこういうビジョンをみんなに伝えていっていますはい、なるほどそうですね значит, смотрите, что говорит Тумоме по поводу видения какое видение у Тумоме и других лидеров касательно будущего Дези и о чем рассказывает Тумоме своим потенциальным партнером есть ролик есть видео на YouTube в котором Анна Бекер, да, доктор Анна, она еще при старте Дези, обращаясь именно к японским партнерам, к японскому рынку, говорила о том, что она сама не хочет, у нее нет такой цели, чтобы богатых людей, богатых, по-настоящему богатых людей, делать еще более богатыми. Потому что это скучно, это неинтересно, да, то есть это не может быть в основе миссии компании. Ей гораздо интереснее делать обычного человека более богатым. Человеку, у которого нет на сегодняшний день средств, не хватает капитала, помочь ему заработать немножко денег, чтобы он мог со своей семьей куда-то поехать путешествовать, да, чтобы он мог закрыть какие-то базовые нужды, может быть, да, там оплатить обучение своим детям. И вот это видение, да, эта миссия, которую Анна изначально видела в эндотеке, в этом продукте, она очень эта миссия она очень сильно резонирует именно с японскими партнерами, да, то есть им очень близко это видение, это понимание. Да, и, и помимо этого, Тумоми также рассказывает о долгосрочности проекта, она уже об этом говорила, да, то, что Дейзи это не история о том, сколько мы заработаем через день, через два или через месяц. Да. Всем известно, что японцы планируют на много лет вперед, и в этом смысле Дези очень хорошо подходит под японский рынок, потому что здесь История на много лет вперед, и в принципе можно планировать свою жизнь вместе с Дейзи и долгосрочно здесь строить бизнес. Вот это видение Томони рассказывает, и в Японии, конечно, уже достаточно наработок для того, чтобы это видение передавалось новым людям, и поэтому возникает эффект такой взорвавшейся бомбы, да, когда все больше и больше людей распространяют эту информацию. Вот, можно сказать, что здесь рынок действительно стремительно развивается. すごく日本のマーケットが成長してるんじゃないかなと僕は思うんですよ要するにペースセーターが増えれば増えるほどビジネスがやりやすくなるんですよね皆さんやりたい環境にもなってるんで最初は大変かもしれないんだけどやっぱりあるポイントに来るとそれを超えるとものすごいそういうモメントムが誕生するんじゃないかなと僕は信じてるんですよまあ そういうモメンタムが日本まあ日本のね成功例を見てあの他の国でも起こるといいと僕は思うんですけどまあもちろんロシアとかロシア語圏のあ国にもねそういうモメンタム皆さんこれから頑張って作るといいですねはいあのこの前ですね私たちのグループであのSNSでだけでえっとゴールドペース <笑> setterになった人がいますでその人はあの 一人も知り合いを紹介しなかった SNSだけで あの、会ったことがない人たちに 24人以上12万8000ドルをやったんですね なので今いろんな人たちが出始めてまして私は友達とかに伝えていっていますけれども実はそうじゃない人たちっていうのも出始めていますあの、あの、あの、山の中に住んでいる70歳ぐらいのお姉さまがいるんですね あの、その人も実は私デイジーに参加しますって言ってインターネットだけで周りは誰も住んでない人間があの、 だけどデイジーやってますっていう人もいましてそういう人たちに出会えるのもなんかデイジーって面白いなって思ってますなるほどやがわりあったときに возникает такой эффект だけど чем большеペイセッター чем большеリーダー чем больше вообщеパートナー в какой-то стране なかかんのかかんのかとりんけ тем легче этотビジネス ストロイだと есть есть определенная черта которую когда вы уже переходите と после этого возникает некий такой Взорвавшиеся бомбы, да, критическая масса накапливается, и дальше бизнес как гораздо легче строить. Вот Япония сейчас на этом уровне находится. И я сказал о том, что другие страны тоже, в принципе, видели успех Японии, да, хотят повторить успех Японии, и в том числе, конечно же, Россия, другие русскоязычные страны, да, имеют огромнейший потенциал для того, чтобы повторить этот успех, и для того, чтобы э, стремительно здесь э, наращивать бизнес дейзи. Тумоми говорит о том, что э, помимо того, что идет работа в офлайне и люди делятся информацией со своим теплым кругом, со своими друзьями, родственниками. Да, Есть также работа и в онлайне. Есть пример на японском рынке одного человека, пейсеттера, который не делился этой информацией со своими близкими и стал пейсеттером исключительно за счет работы в социальных сетях, да. за счет маркетинга социальных сетей. Он привлек 24 человека с объемом 128 тысяч долларов и стал пейсеттером. Говорит также Томоми о том, что есть одна... Одна бабушка, которая живет в горах, ей 70 лет, вот, там никого рядом нету в этих горах, и она работает в интернете, вот, и тоже она зашла в Дэйзи, и она привлекает людей через интернет, да, то есть поэтому появляется все больше уникальных, интересных людей на этом рынке, и, конечно же, впереди очень интересная работа, да, очень интересно посмотреть, что будет дальше еще впереди. Наруха додосны あの、まあ、<笑> この前90歳の人が参加して、私はすごく驚きました。デイジーの中で最年長じゃないかな。ともに言うと、一つの90歳の人が、ともに驚きました。 Самый большой долгожитель да, на японском рынке, который зашел в проект Дети. То есть очень приятно видеть разную возрастную категорию, да, потому что здесь нет какого-то возрастного порога. Там можно в любом возрасте заходить и участвовать в этом бизнесе. Так, давайте смотрите: у нас по времени мы уже будем скоро закругляться. Я сейчас. Илья, там ребята в чате написали два вопроса. Посмотри, пожалуйста. Да, давайте соответственно, но то момент, то чат, то не Рочагода Кайтеру. Давайте, значит, зачитаю вопросы из чата. Так, вопрос от Ивана: да? Вовлекают больше на японском рынке в пассивный доход и преимущество передовых алгоритмов ДАЗИ, или их больше интересует, как? Торгуют роботы, но я не совсем здесь понял вопрос. Если я честно. тоже кажется, но одно... я, я думаю, что я, я думаю, что я смогу примерно перевести. Uh, это, значит, ано, в Японде, ано, мах, что, шоу-кай, дасту, ки ни,ва, десне, доку ни, фокусу, окуну, деска, юва, дейзи, но, мембани, наруто, пасибу, ни, мах, 人を紹介せずにリワードが募集がもらえることに焦点を置いているのか、それとも具体的にそのアルゴリズムの動き方、働き方についてを喋ってるんですか。言い換えるとですね、日本のメンバーはどれぐらい細かくあの、まあ、 このAIシステムがどうやって動いているかとか 細かいディテールまで知りたいのか教えているのかどうかもし分からないか教えてくださいあの、AIの中身でアルゴリズムの動き方までは あの、あまり分かっていないというか説明をしていないんですね興味のある人はエンドテックとか自分でどんどんあの、えっと、あの、 あの、調べているようなんですけれども私たちはそういう情報はあまりやっていなくて TAISYというプロジェクトで 誰も紹介しなくてもリワードがもらえるということでも紹介したらさらにリワードがもらえるよ この2本をお伝えすることで あの、参加する人たちが自分たちで選んでいますなるほどイワン、отвечает отвеч、на ваш вопрос はい нету здесь никакого акцента на японском рынке о том как работают алгоритмы как торгуют алгоритмы и никто здесь не уходит в детали то есть фокус здесь именно на пассивном получении на, на получении пассивного дохода тое говорит о том что, клиентам говорит о том что вы можете зайти сюда зайти в краудфандинг получать пассивный доход, если трейдинг дает плюсы, да, потому что бывают и минусы, естественно. И также вы можете еще больше получать доход, если вы начнете привлекать людей. То есть есть вот эти два столба, на которых держится весь бизнес. Да, и люди сами для себя выбирают, что им интересно. Там начать с одного и потом уже участвовать во второй программе. В детали, в принципе, они не уходят, и поскольку это краудфандинг, вот такие детальные вопросов по идее и не задают да? то есть вот на этом здесь весь бизнес и строится и второй вопрос я вижу Да как сообщество Дейзи Японии реагирует на результаты Дейзи крипто как удается строить бизнес как удавалось строить бизнес до запуска Форекса при таком при таких результатах Крипто Да а то таки до... まあクリプトクリプのパフォーマンスが まあここ多分10ヶ月ぐらいはあまり良くない まあ損が出てるということが皆さんしてると思うんですけど日本のメンバーの反応はどうでしょうかそれは一つまあそこから始めましょうえーと結構ですね皆さんあの すごくいい勉強になったって言って前向きですねすごく前向きです何でかっていうと必ずプラスになっていくってみんな思ってたんだけどマイナスになることもあるんだねとこれが世の中だよねとだから世の中の周りにずっとプラスみたいなのやつが詐欺が多いっていうのが分かったとあの、あの、あの、あの、あの、マイナスになっても今このマイナスをAIが体験することで あのすごいいいものができるんじゃないのってあの思ってる人たちが多くってあのすごく楽しみにしてます。これがまたプラスになったらもっとすごいだろうと勝手に期待してあの日本はあのポジティブにクリプトの方は盛り上がってます。あの待ってる早く早くって待ってます。なるほど。На шта вопрос, на вопрос как как японское сообщество да как японское японские партнеры реагируют на просадки в крипто. Да? Ответ очень простой. Реагируют очень терпели... с большим терпением, реагируют очень позитивно. И если даже вначале думали о том, что трейдинг это всегда плюсы, потом увидели, да, что бывают минусы, поняли, что вот в этом как раз реальность. да. То есть для многих это было некоторой неожиданностью, но на самом деле, если думать долгосрочно, если думать о том, что это настоящий бизнес, что это разработка настоящих алгоритмов, да, долгосрочной системы искусственного интеллекта, то людям даже это нравится. Почему? Потому что они видят, что сейчас минусы, и за счет того, что эти минусы существуют, система искусственного интеллекта, да, она больше получает данных, и она, скажем так, понимает, каким образом... В следующий раз не потерять капитал, да, то есть это очень-очень важный урок для всех нас. Это для андотека, для нас, для партнеров, важный урок. И поэтому японцы, они из этого извлекают положительный опыт, на самом деле, да, и просто ожидают, терпеливо ожидают плюса в крипто. И когда этот плюс появится, тогда еще легче, конечно же, будет строить бизнес. Sorry to FX, you're ready to monde, so my майни ваму, и криptoчка на катамчане. クリプトしかなかったにもかかわらず日本のマーケットをどうやってやり続けたんでしょうかそうですね今はすごくフォーレックスがあるんでめちゃめちゃやりやすくなりましたね本当にみんなどんどん参加したいっていう感じでもクリプトの時もクリプトのマーケット自体が<笑> 上がったり下がったりするけどまた上がるとかそのパターンでこれ今後良くなるだろうっていう感じでエンドテックの実績があるのでいずれプラスになるのは早いか遅いかの問題だねという感じだったんでまあ、あの、まあ、えっと、あの、まあ、あの、このAIが完成したらもうすごいよっていうので あの、つまり 普通だったらあの機関投資家じゃないと使えないのにデイジーだったらこんなに少しだからもうクラファンにやってるうちにちょっとでもいいから参加しとこうみたいな感じであのやってましたなるほど。 и вопрос, как удавалось строить бизнес до запуска Форекса да, в условиях просадки на, крип, на крипте, то момент отвечаем, что сейчас, конечно же, когда Форекс запустился, вот прошло несколько месяцев, бизнес Дейзи строить ну, вообще очень-очень легко, очень легко, и он просто замечательно строится. Да. До того, как Форекс запустился, это было сложнее, но тем не менее, работали на рынке крипта, было понимание, да, как этот рынок работает, было понимание, что это очень сложный рынок. Было понимание того, что если сейчас даже и просадка, то в итоге будет плюс. Было понимание того, что этот инструмент вообще в принципе обычно доступен только для институционалов, для крупных профессиональных инвесторов. Вот. А здесь этот инструмент доступен для обычного человека. И все равно, даже, даже если сейчас временно есть какая-то просадка, да, то в будущем будет плюс. И поэтому люди заходили хотя бы на какие-то деньги, на, на какой-то капитал, да. Поэтому бизнес строился. Но сейчас, конечно же, с Форексом это стало еще легче. Вот э, такие ответы. Э, вопросы из чата мы задали. Собственно, чат то боку, окина у нас. 楽しみをしてるんですかめちゃめちゃ楽しみですもう眠れないくらい楽しみチケットの数で言うと今何枚ぐらい今<笑><笑><笑>えっと、チケ、そうですね450とかでもう少しで500にしたいなーっていう感じで頑張ってます я спросил Тумоми, у нас в субботу 1 числа будет большой семинар в Токио, да, который очень многие здесь ждут. Приедут люди из других городов, естественно, не только из Токио. И я спросил Тумоми, насколько она вообще ожидает это событие с нетерпением. Она говорит, настолько она его ожидает, что просто не может даже заснуть. Она очень возбуждена по поводу этого события, да, ждет с нетерпением, ждет встречи с фаундерами, да, потому что сейчас вот все прилетают. и уверена, что это будет крутое событие. Я спросил, сколько билетов продано, уже сейчас где-то 450, и планируют продать 500 билетов, еще осталось несколько дней. Да, в последние дни, как известно, особенно хорошо идут продажи. Вот, поэтому это будет, конечно же, очень крутой ивент. Э, Впервые да, мы проводим ивент э, именно в Японии. Вот, и Я уверен, что э, во время этого ивента мы также очень хорошо распиарим э, события в Дубае. Uh, может быть даже какую-то акцию сделаем, да? Uh, пока что я точно не могу сказать, и uh, я уверен, что uh, очень много дубайских билетов, да, на февраль следующего года тоже продастся благодаря этому ивенту. 10月1日のイベントに来た人たちが あー、そうですねあー、もう500人 全員じゃないかもしれないんだけどほとんどの人がドバイに行くんじゃないかなと思うんですよドバイのチケットまだ買ってない人が買う効果を僕が待ってるんですね僕が個人的にそれだけやっぱり派手にやりたいですねそうですねやりましょうとっても楽しみですね<笑><笑> Uh, да, Томоми ,あの ,ぜひ uh, говорит, что да, uh, она уверена, что благодаря этому ивенту мы сможем продать много билетов на большой ивент uh, на глобальное событие в феврале в Дубае в следующем году. И также Томоми приглашает uh, ваших друзей. Uh, вот, uh, если у вас есть какие-то друзья, знакомые в Японии, uh, еще не поздно, вы можете обратиться к спонсорам, да, получить информацию. Вот Мы можем переслать эту информацию, и вы сможете порекомендовать этот ивент, и ваши знакомые попадут на этот ивент, он будет на японском языке проходить. Но понятно, что часть презентации будет на английском, да, когда фаундеры будет выступать, будет английский с переводом на японский язык. И смогут тогда тоже принять участие. Ну, Лично про себя могу сказать, что я несколько друзей позвал, и японцев, и русских здесь, в Токио, да, и они собираются прийти, потому что... Конечно же нужно воспользоваться этой возможностью. Uh モスコアでもイベントやるからやろうと思ってるんですよ行きやすい環境になったらぜひともみだけじゃなくて日本のリーダーを日本から連れて行きますそうですねあと日本人がビザなしでロシアに来れるあの、webで申し込めるようになるってここが最近呼んでるんで 将来的にすごい行きやすくなるんですよ日本人がロシアに я также, я просто с Томоми очень давно знаком, и она часто говорила о том, что очень хотела бы в Россию попасть, вот, ей очень интересна эта страна, но ну, уже много лет назад про это говорил. Понятно, что у нас сейчас из политических соображений, назовем это так, да, немножко, может быть, трудно полететь, и из Японии тяжело вылететь, даже даже логистически тяжело вылететь да, в ту же Москву, вот, но я от лица всей нашей команды, русскоязычной команды, пригласил Тумоми других лидеров в Москву на наши события, которые мы будем проводить, когда, может быть, вот эта вот политическая да, накаленная обстановка, она станет чуть-чуть менее накаленной, и я думаю, что мы сможем, сможем пригласить да, японцев и лидеров из других стран в Москву, в том числе, да, чтобы они участвовали в нашем, в нашем ивенте, русскоязычном ивенте. Поэтому на этом мы закругляемся, да, вот в принципе ровно часик прошел, как раз по регламенту. Извиняй, вот. пожалуйста, от всех, от нас. Тамоми, на самом деле, была очень ценная встреча, на самом деле, ну, крайне важные такие встречи, они очень эффективные, они очень вдохновляют, и мы желаем вам в Японии провести мероприятие в субботу просто на ура, и чтобы к этим 450 людям, которые уже билет купили, завтра еще 450 человек пришло, вот все стояли в очередь, и пусть не волнуются, я уверена, что все пройдет просто на ура. Мы, это ждем, это мы ждем много фотографий. あの、まあ、カテ、カテリーナがこのマラソンの主催者の一人なんだけど日本のイベントがスムーズにいきますようにも祈ってますと言ってるしこの、この、 あと日本のマーケット、日本のイベントからのたくさんの写真を待ってますと言ってるんですねでもちろんトモミたちを今度モスクワとかでイベントやるときにぜひ呼びたいと思ってますカテリナ自身はシベリアの人でシベリアでも大きなイベントやる予定ですシベリア、ノブシベリスクという街にいますね嬉しいそうですねそうですね、そんな感じで<笑><笑> В конце, что я попрошу вас сделать, в чате просто поставь, напишите в чате побольше плюсиков, если вам сегодняшняя встреча была полезна и интересна, и если вы хотите поблагодарить Тумоме за ее интереснейшую информацию и выступление. Я думаю, ей будет очень приятно увидеть большое количество плюсиков. Пожалуйста, не пленитесь, просто в чате обозначьте плюсики, сердечки, что-то позитивное, приятное. Всегда спикерам хорошо получать обратную связь и энергию от вас. えっとですねあのチャットでプラスだとかハートマークだとかあのああそうそうお願いすごいそうそうそれをパシーバーまあみなさんありがとうございますって言ってますねあの本当によりがたら忙しい中で来てくれて本当ありがとねあのまあ今今週はかなり忙しいとわかってるんであのイベントに向けてあ<笑><笑><笑><笑> И я жду Привет, в моей встрече с Томоми, потому что я тоже в Токио. Вот Я думаю, завтра-послезавтра мы начнем встречаться и готовиться к эвенту. Ребята, огромное спасибо за позитив, за плюсики, за сердечки, за поднятые пальчики. Вот. И мы на этом закругляемся. И до новых встреч. Мы будем анонсировать следующие наши события. Это четверг, суббота по регламенту. Оставайтесь с нами на связи и обязательно приглашайте больше людей на наш марафон, потому что марафон этот мы проводим для вас, еще раз для вас и только для вас. Поэтому обязательно следите за анонсами и до новых встреч. Илья, -то тебе, да -да -да. Тоже, тебе тоже, Илья, огромное спасибо. Ты наш вундеркинд, в совершенстве знающий кучу людей. Нам в этом плане безумно повезло. Ты просто вообще гениальный наставник. <笑>じゃあカテリーナは僕の方にも感謝しているといろんな言葉でしゃべれて通訳もできてありがとうございますと言っているんですねということでじゃあトモミここでお開きにしたいと思いますありがとうございましたまたよろしくお願いしますバイバイまあ、<笑><笑>